Итак, уважаемые друзья, сегодня сейчас тут будем создать ель колючую видовую, которую мы выращиваем в нашем питомнике из семян Вот она была убогая никто ее не хотел брать, вот смотрите, тут два ствола идет, два ствола вот она была такая неказистая, лысоватая вся Фотки у меня не сохранилась, но то что она набилась за два года, это однозначно, вы видите почку тут, на следующий год это будет вообще бомба, а не елка. И все сюда приходят и говорят, а вот эту, вот эту, вот эту, которую вы извините меня не хотели брать, я вас не обвиняю, все правильно, вы берете то, что выглядит красивее, но я вам говорю, что пример того, что если она лысовато, это ничего страшного, ель колючая, набивается очень хорошо и очень быстро, поэтому не стесняйтесь, берите, сажайте, да, для всего нужно время, но поверьте мне, я не заметил, как у меня вымахала ель около трех с половиной метров, которую я сейчас уже обрезаю, а сейчас пойдем и посадим ее. Место я выбрал вот здесь, поэтому будем сейчас сажать ее, я хочу чтобы она доросла, примерно до двух метров и потом уже смотреть как обрезать ее, что с ней делать, Ну а затем уже естественно, соответственно, если найдется покупатель, то мы ее выкопаем с комом и, соответственно, продадим. Но всегда жалко расставаться с такими экземплярами, поверьте, которые выхаживали по 5-6 лет. Так, яма готова. Набираем воды. Сейчас даже не скажу она была пятилеткой очень маленькая и неказистая а сейчас ну два года семь лет ей. некоторые летние елки достигает примерно около метра сантиметров семьдесят. ну мы сажать будем такие большие тоже у нас там есть по метр двадцать по метр тридцать Ну как всегда набираем воды в яму. Примерно столько до половины. Теперь открываем пакет. Эта елка была выкопана сегодня. Корневая у ней хорошая. Можно видеть. Эти все корешки пойдут, они все живые. Если вы берете в горшке там запутанная корневая, то не факт, что они все живые. Это сильно глубоко. чуть-чуть посыпаем землички и засыпаем полностью по кругу. Мы, как всегда, делаем поливочный круг. Нужно южные земли выше. Под... к стволу, а потом от ствола отгребаем, чтобы сделать поливочную ямку если выровнять, ее тоже посмотреть И начинаем опять полив. Сегодня у нас 26 октября, сегодня выдался день. Ночью было холодно. Ночью было примерно минус пять. Вода промерзла в ведре на пол сантиметра. Ну, такие еле можно сажать и при минус 10, ни проблемы никакой не составит. Ком держится хорошо, также заливать ее, прекрасная погода. Да, притенять я не буду, пусть закаляется оттуда, с востока будет бить солнце утром, но ничего страшного в этом нету, вот сейчас уже около трех часов дня, а здесь уже тень, заливаем хорошо, чтобы вода стояла, ну, сейчас мы пойдем заниматься другими делами, а потом еще, конечно же, польем перед отъездом. Обязательно. То есть полив ей нужен хороший. И завтра будем поливать. Хоть и сегодня ночью обещают минусовую температуру опять, но поливать надо. Земля еще не так остыла, я не думаю, что... Что-то с ней получится страшного. Потом можно сделать из нее шар, хоть что, можно глоуку-глобозу сделать, но это ель видовая, ель колючая и обыкновенная, которая вырастает до 15 метров. Подписывайтесь на канал, чтобы узнать больше. На этом, уважаемые друзья, все. Как сажать, вы увидели. Всего доброго. С вами был Евгений Филимонов и питомник Хвойный Дворик. Удачи!